Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel, и мы продолжаем проходить игру под названием Ziv Симулятор. В прошлой серии мы крали картину, я писал, что драгоценная картина, но оказалось, это обычная картина, копия. А оригинальная картина будет уже в конце игры, в финале. Это будет ее довольно проблематично украсть, она где-то на складе вроде у меня писали будет. Ну, в принципе, мы это потом узнаем. В этой серии мы сейчас будем э, сначала достигать третий уровень навыки электроники взлома компьютеров. Так, вот. Э, стоит у нас, получается, Прометей, да? Это Прометей. Что-то склонился. Расстроился, потому что я в прошлой серии его бросил здесь. Он просто валялся где-то. Ну, я понимаю. Я не, я не знал, что это Прометей, кстати. Я думал, это Ленин. А, в, вне серии я все машины разобрал. Кстати, все машины разобрал. Подстригся специально, чтобы... Меня уже не узнавали, а то я ведь на везде уже... Вон ты там на везде, уже на всех э, магазинах, на всех заведениях. Потому что это дебил маску не надевает, ничего не делает. Попадается на, на всех камерах по 5 раз, по 10 раз попадается. Меня он реально задолбал уже. Так, изучаем. И сейчас нам надо будет купить э, какую-то хрень за 120 тысяч. Я ее где-то час, наверное, собирал. Вот это все разбирал, все машины, чтобы ее накопить. Это вообще какой-то трэш. Серьезно, 6? Ты ты укараешь надо мной? В смысле? Мы, мы, я мы, я вообще-то собирался сейчас покупать КПК хакера, а тут а хрен-то там оказалось. А можно про продать? Я, я хочу. Или нельзя? А его вообще можно продавать? Нет? Ну, подожди, пускай здесь стоит. Можешь поставить, молодец Блин, а я, а я думал, я думал что уже можно все покупать А не, а хрен-то там, иди еще город дальше Не, ну не Блин, а я хотел уже дальше развиваться а Ну, а что это за бред? Три очка сказали, давай три очка гони Ну, в смысле? Серьезно? Надо опять уровень повышать свой Да, интеллекта Ну, блин, как так-то? Ну, серьезно? Блин, я уже расстроился. Сейчас он. Тогда обрадовался, что я думал, ура, сейчас будем грабить нормально. А хрен-то там, ничего мы и грабить не будем. Мы будем сейчас опять повышать уровень. Не, ну грабить будем, конечно, но это уже такое, это неинтересно. Это уже хрен оттенит. Так, мы их грабили в прошлой серии, да? Допустим, я там не до конца дограбил, там очень много реалитетного, эксклюзивной... Uh, осталось Так-то я лучше возьму сейчас Пойду и заберу ее. Там тикваря, там Э, куда? Там антикваря очень много Опа Я ухожу Ого Чуть не попался Чё ты заметил? А чё, я уже ушел <свист> и вали отсюда нахрен чего ты тут стоишь <свист> <свист> <свист> так. а там копы П это... погоди у тебя ч? еще тут охранники появились или чё вы чё охренели какой там два копа <свист> стоят еще мы ч, с ума сошли что ли? Куда столько-то меня с двумя я не разберусь? Пошел, смотри. Пошел крутой. Кто меня видит? Он меня видит? Не, он меня не видит. Схрена ли он меня видит? Не надо меня видеть. Лучше иди не видь меня никогда. Я сейчас не Видит она меня, ага сейчас, конечно. Да тут, тут, тут реально коп ходит. Еще копа еще придется смотреть, или что коп ходит себе. В витары Вендер, но ну, она вроде там продается, не за неплохие деньги. Имитатор ключей, но ну, у меня есть. Я могу машину сейчас угнать. Ни хрена себе. А у кого имитировать надо? Подожди. Вот машинку угнать, а почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? Только мне надо слот быстрого доступа поставить... Нет, и не её. Имитатор ключей, так раз. местолома Да. Во. Офигенно. только надо у кого имитировать? У охранника? А у меня же задания же нету этого. Наверное, я рано пошел на имитатора этот ключей. А рановато. Очень рановато. Баба ушла. Очень близко, кстати, была баба. Часы. Да не, нафиг они мне нужны. Ой-ой, это-то плохо. Ты меня не видела, ясно, баба? Ты меня не видела, я к тебе в гости не пришел. А она ж сюда наверно придет сейчас. Ну все, мне хана. Если она сюда придет, то это все. Считай, прощай. Тут же нету шкафа вроде бы. Или есть? Желтая ваза. Зачем? Зачем? Она тут сидит рядом. Мне страшно. А чё тебе кубики рубики? Вроде бы важный человек, а кубики рубики хранит, ну офигеть. Чё это клавиатура? Ну и клавиатура, серьезно, зачем тебе 20 клавиатур? У тебя была и ноутбуки, и клавиатура и здесь и везде, да? А у нее еще кассовый аппарат был, по-моему, какой-то антиквариатный. Нахрена тебе это все, я не понимаю. Типа тип, тип, тип, такая крутая, да? Но у меня нихрена нет, ну конечно. Все, мне хана. Хорошо, что тут окно было. А, теперь она будет в кабинете тусоваться. Ну, а сейчас, конечно. По-моему, тут нельзя это делать. А, можно. Я думал, нельзя просто. Охренеть, что я вытворяю вообще сегодня? А что она такая вообще... Начала слышать очень хорошо. Она, она же вроде бы не слышала ничего. Сейчас слышать начала. Это, по-моему, бесполезность. Тут ничего нету. Да вообще сваливать, мне кажется, отсюда. Перед домом. Ладно, чтобы в дом не заходил и всё. Перед домом пускай ходит себе 20 лет. Но мне не надо ко мне заходить. Хотя мой сейчас зайти, кстати. Перед гаражом. Опа! Баба ушла. А-а-а, хорошо. Хорошо, хорошо. Нет, не очень. Почему? Как вы меня увидели? Кто увидел меня? А тут же нету... Ой-ой. ой, -ой. ой, -ой. Что делать? Я лучше пойду спрячусь отсюда. Вот. Мне это не нравится все происходит они все перед домом перед, перед гаражами но ну, это хорошо а мне кстати все полный рюкзак я могу уже и домой идти ну, хорошо эти тебе повезет конечно а почему они меня увидели падл так такие стоят увидели они меня охреневшие вы все охреневшие ясно кто вы Уезжайте оттуда, быстро. Быстро, мля. Пока не порубил вас всех на куски. Сейчас лом возьму и буду рубить вас. Ну ё они по-моему вообще на другой стороне дома ходят. Ко мне никаких претензий нет, я вообще тут нету, у меня нету, всё. Давайте, уходите, я сейчас выкопаю тут и спрячусь, как в Майнкрафте. Прятался, копался под землю и все, закрывал блоком и все, и ждал, пока ночь закончится. Вот так все делали. Я тоже так делаю, даже днем. Плевать, что сейчас вечер только начинается. А я так могу сделать. Да вы чё там бродите, Ух... уезжайте! Вот они меня хотят поймать все таки будет все время там бродить, пока я не сдамся. Нет, пацаны, не сдамся без боя. Нет, пошли нахрен. Придурки, ну что вы делаете? Я ухожу, все. В принципе, мы награбили уже полностью. Можем уже уходить. Так, вроде бы его нету. Все, уходим. Он отвернулся, молодец. Отворачивайся, больше не смотри на меня никогда. Все, мы его ограбили полностью. Ой, мужик, тебя испугал, блин. Я думал, это уже коп идет на меня. Они, кстати, похожи, они двойники почти что. Блин, я мужик напугал, хорошо так. Блин, у меня аж сердце начало биться. 20 раз в тысяч в секунду. Блин, бля, мужик так делает... Не делай больше так никогда. Охренеть. Не, ну полностью награбили, да? Ну, можно было там какую-то одну вещь взять. Ну, я бы, наверное, не брал бы. Потому что не хватит так, вс ⁇ я не хочу уже, мне и так одна звезда. А, нет, пять. Полностью! Подожди! А! Серь... Ч си? Неплохо, неплохо! Но все равно это не хватает, наверное. Блин, неплохо. Очень даже хорошо. Не то, что неплохо, блин. Так, а что? Тут всякая фигня, но это не то, мне не надо. Сковор сковородка. Блин, там сковородки не было. Сорян, я не буду, я продаю все. Там не было сковородки, вообще даже упоминание про нее. Так-то я не буду, нет, зачем? Все, вы сами грабьте уже сковородки, я не буду. Back. Да, здорово. А, типа разбирать сам? Нет, ты ч ⁇ я не буду? Там не серии, ч ⁇ я буду сейчас это брать и делать? Да тут всякая фигня, чё, нормального нет ничего. Кастрюля, бляха. А да что это такое вообще? э ну -э, мне вообще половина просто надо потом разбирать и все. Не, ну новый уровень, конечно, это хорошо, но мне это не надо просто. Я его просто положу сейчас в ящик и все. Она будет лежать до лучших времен. Потому что я их не буду сейчас разбирать. Ноутбук, ноутбук, все. Ноутбук, ноутбук, пускай и лежит там. Ну, ладно, а что у меня с навыками? 5. Серьезно? 29 уровень нужен? А Офигенно. Ну это уже точно вне серии, я уже делать это не буду сейчас. Это уже вне серии, я ограблю что-нибудь, уровень добью, потом мы уже ноутбук купим и будем дальше уже проходить что-то. Потому что это очень надолго будет все. Очень надолго затянется, я не хочу так делать. Так-то все. Будет 29-й уровень, продолжим. А пока я буду Патерсона грабить. Или Паттерсона мы, мы грабили. Подожди. Сейчас посмотрю, все. Увидимся уже, когда будет 29-й уровень. Все, я уже награбил э, так раз э, нужный уровень, уровень 29-й у нас есть. Деньги даже больше, чем нужно. Э, ну, конечно, мы, я вот сейчас грабил так раз э, Доминика, вот этого Торетоса, который... В котором мы машину еще украдали в прошлой серии ну или не в прошлых сериях я не помню в прошлой серии или позапрошлой у нее кстати очень много ценных кстати уровень э, блин, уровень очень много ценных предметов на самом деле капец просто 10 тысяч я серьезно вам говорю просто дохренища так а че а чё а не так хакера 56 тысяч все все нормально я расскажу тебе секретик. Это дельце она последняя. Справаешься, и ты свободный и человек. Не ничего себе. Сломай сигнализацию, забери картину и подмени ее подделкой. Не возвращайся без оригинала. А вот я же говорил в начале серии про вот эту картину. А? Короче, у нас сейчас самое главное дело идет. Короче, мы должны собраться, ты понял? Мы должны собраться, ты мне должен дать силы, чтобы мы эту картину... А, заменить? Стой, подожди. Так, это путевое дело вообще, без проблем. Какие проблемы? Заменить книгу... А, картину. 298 на копию. Да вообще без проблем. Какие проблемы вообще? Это, по-моему, не та улица. Я, по-моему, перепутал улицы. Э, а где музыка? Это, по-моему, не та улица. Это 308-я, ну как? Какой 308, значит, не надо. Перепутал улицы, короче. И машину еще разбил, молодец. Мало того, что улицы перепутал, так и еще и машину разбил в хлам. Зачем ты поехал туда? 208, а не 308. Еще на 400 ю улицу поехал. Депил что ли совсем? Кто туда ездит на, на, на эти улицы? Улица Ричи, правильно, мы еще на, на этой улице не закончили. Мы сейчас закончим на этой улице дела свои и все. Тогда все будет хорошо. 208 это вот это, которое мы бабы сейчас были, да? Или нет? Или 208 это которая на вершине холма. Не, это не та, кстати. Это не та, не та, это какая-то другая. Да, это другая, это там дальше еще 208 идет. Я там не грабил вроде бы никогда еще. Да-да-да, это самая сложная улица. <смех> Блин, молодец, приехал, самый сложный, красавчик. Ну и чем мне теперь делать? и серьезно, ехать туда я не хочу. не <смех> хочу, самая сложная улица в мире, по-моему, сейчас. Самый сложный дом, это и так сложная улица, но еще и дом с, тоже не из простых. Заперто, ну конечно, а как же иначе-то? Не, ну кстати, она не сложная. Наверное. А это что такое? ее можно перетащить. Что это такое? Что она тут делает? Это что за... синих э, хренях? Три! Ну ладно, три это нормально. А, ну красиво. А зачем я взломал его? Молодец. Теперь иди перелазь через эту хрень. А, так это было. А, так а что это типа копия что-ли? Так а в чем прикол? Подожди. Так, три камеры уже. Ну это и больше есть, наверное. Там, наверное, 4 должно быть. Четыре пять камер-то нормально в среднем. Так, тут ночью нечего делать, я так понял, да? Вот на следующую серии перенесем, а? Как вы думаете? Мне это что то не очень нравится, если честно. Перелезь. Ч, других выходов там входом нету, что ли? Не с той стороны, не с этой? Только на главную, да? Я так понял. На главное отследить закрыто для нас. Я понял. Дозваливайте, короче, отсюда. А тут нечего делать вообще. Ммм... Не, походу нету, только одна. Да. Наверное, это все таки единственная улица. Ну, можно, конечно, перепрыгнуть через камень. Наверное, да? Попробуй. Нет. Можно, я знаю, можно. Тут еще одна камера даже должна быть. А так. М -м -м -м, вот камера, кстати, вот она. Можем, кстати, на следующую серию перенести. Потому что это очень сложное дело. Ага, давай. Мужик, чё ты смотришь на меня? Уходи отсюда. Чё ты на меня смотришь? Не, иди нахрен. М -м -м, блин, может через окно можно залезть? Там, кстати, свет загорелся. Внезапно. Так, ну там можно через ход зайти, я так понял. Так, давайте попробуем. Фартанет, не фартанет. Так, уже одну штучку просрал. Ты ко мне? А, ты уходишь? Какие молодец, уходи. Он ушел, хорошо. А куда картину подменить? Кому, где картины находятся у вас тут? Так, и гаражик открою на всякий случай. Так, а где картина? Наверху все, я понял. Хорошо. Так, у нас свечка есть. О, шампанское, а не вино. Неплохо. Подсвечник, который пойдет, в принципе. Нахрен. Блин, ну я не хочу все это вот открывать, закрывать. Ну, денег тут дохренища, немер, немереное просто, де количество денег. А что, не могу деньги взять? Так, не понял. Перед домом, хорошо. И в тоже есть, конечно же. А ч, он туда-сюда, в дом входит и заходит, что ли? Входит, выходит. Ты определись, мужик, пожалуйста, ты в доме или не в доме? Я деньги взять не могу. Ч за фальшивые деньги, я не понял. Вы чё тут барыжите деньгами фальшивыми, я не понял. Там да он туда-сюда ходит, он меня задрал, серьезно, он меня бесит уже. Можно его вырубить, пожалуйста, ломом. Туда-сюда, туда-сюда. Ненормальный какой-то. Туда, сюда, туда, туда, туда, бля. Так, часы вот такие я лучше выброшу, они что-то копейки стоят и весят много. 4 ЛД. Не, я пошел нахрен. Не, не, не, вы идете нахрен, ясно? Часы. Они уже двое пришли сюда? Вы чё Оборозили что ли? Куда вы пришли? вообще в курсе, куда вы пришли? Нет. Он тут ходит, кстати, это плохо. О, засек меня, прикинь, да? Сюда? Не надо. Не надо, нет. Со всех сторон зажмете, бляха сейчас. Как в прошлый раз. <гас> Нельзя было это делать. Понял. И что тебя делать? Нельзя, короче, окна взламывать. Открывать. Меня заметили. Ну, по факту, кстати. То куда приз? Бляха, страшно. А ага, двое стоят, придурки. уходи ты пожалуйста все из дома да у хотите нахрен все он в доме сейчас нет походу уже он на крыше бегает на втором этаже А уйди ты, пожалуйста. Зачем ты палишь меня? Бляха. ну Я и так и думал, что так и произойдет. Ну мы хотя бы посмотрели, что тут было. Ну ладно. Ну есть шансы. Все равно шансы есть. А ч, заново все? Эээ. Она не сохранилась, что ли? Надо было домой ехать. А тут камера прямо на входе. Все, иди нахрен. Разворачивайся. Так, давайте хотя бы я сзади посмотрю на камеру. Давай сзади, там еще есть камера. Давай сзади камеру засечем. В принципе, наверное, разворачиваем и все по домам, потому что тут нечего делать. Ну, мы вообще-то... Я вот сейчас где-то два часа, наверное, тратил на то, чтобы получить этот уровень и деньги все вот эти получить. Я не виноват, что у меня это очень много времени заняло. Да что ты пустил это? Садись, пожалуйста. Бляха. У меня уже пукан горит от этого дебила, что он не не залазит. Опа, все. Так, раз, два, три. Три камеры. Подмените... Подмените? Подмените? так там копия так раз и у меня копия а в чем прикол там две копии как бы нет там две копии сейчас лежат вы чё дебилы что ли у меня копия есть и тут копия или нет или подожди или сколько тут копий? Я уже запутался мы тут 20 копий вообще так а тут вообще нет ухода да? а гараж есть Типа тут машину можно грабить, да угнать окей хорошо ну тут еще по-моему, одна камера была. Одна здесь, одна там, и одна э, сзади, и одна еще слева, по-моему, должна быть. Если я не путаю ничего. но Я могу путать. Я такой, да. Да там нет, она есть. Я отметил, это она есть. Там больше нету, вроде бы. Там дальше нету. Там дальше уже нету камеры. Да я до туда навряд ли буду уходить. И... Я не буду, нет, я не буду. Я главное посмотрел, когда они приходят, уходят, все, я могу уезжать. Все. Я в следующей серии подменю эту картину сразу, сразу. Вот возьму и сразу подменю все. Чтобы не вот эти вот не улучшать какие-то уровни, не покупать всякие эти компьютеры. все, сразу беру, подменяю картину и все, И уже заканчиваю серию. Вот так вот, потому что тут очень долго придется это делать, это очень долго. Это, в принципе, игра на серии 15, почему я вот решил за 11 пройти, я не знаю. Серии на 15 минимум, ну если нормально считать, то это серии на 15. Так-то я вот так вот и сделаю, зачем мне торопиться куда-то, я что, хочу прям пройти сейчас, вот за 5 минут, нет. Я могу ее проходить еще несколько серий без проблем. 2 три точно будет, потому что после вот этой миссии будут уже идти на новый уровень на новую улицу, там склада, и там будут на складах, мы уже что грабить. А сейчас мы уже не будем. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получать больше возможностей и бонусов. Все ссылки есть в описании под видео, еще в закрепленном комментарии. Можете глянуть, посмотреть. Увидимся в следующих сериях. И всем пока-пока.